Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы на лайки Кигаи. Я продолжаю наблюдать за рынком, находить интересные закономерности и делать свои наблюдения. Также делиться ими с вами. Так вот, сегодня я нашел то, что заставило меня очень задуматься. И я думаю, что это заставит задуматься и вас. Давайте мы это разберем. Это у нас будет связано с окончанием первой волны роста и с окончанием третьей волны роста в данном бычьем рынке. Рынок имеет 5 структуру, мы с вами это уже разбирали в прошлых видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, но после просмотра данного видео. Так вот, друзья, смотрите. Хочу обратить ваше внимание на данный фрактал, который мы с вами, опять же, уже разбирали. То есть, мы видим с вами похожие движение в данном месте, и а, с конца июля ситуация повторяется только уже в локальной картине. Абсолютно идентичный фрактал. То есть, вот у нас пролив, коррекция, пролив, пролив, коррекция, пролив и так далее. Все идентично повторяется. И данный фрактал, данное движение мы уже видели – только а, в другой ситуации, но по сути она является идентичной, поскольку условия одинаковые. Условия одни и те же. Здесь был переход а, с третьей волны на четвертую волну, а там у нас был переход с первой волны на вторую волну. Теперь, друзья, обратите внимание, что в данном месте у нас образовалась комбинация фигур технического анализа, указывающая на смену тренда. То есть мы видим импульсное движение, потом угол наклона тренда немножко сменился. У нас здесь происходит повышение постепенно наших минимумов. И это у нас фигура клин, которая указывает на смену тренда. Трендовая линия поддержки была пробита, фигура у нас была завершенной, потом увидели коррекционное движение, ретест данного места, где мы с вами пробились, и дальнейшее движение вниз. Тем самым фигура клин плавно перешла в фигуру технического анализа голова и плечи. И мы с вами отработали потенциал головы и плеч до уровня 30 тысяч. Опять же, я об этом говорил. Теперь смотрите, друзья, переходим в первую волну. Давайте я глобальной картине покажу. То есть, вот мы разбирали с вами а, вот эту вот ситуацию. Теперь мы будем разбирать вот эту вот ситуацию. Смотрите, здесь мы также видим совмещение фигур технического анализа. Впервые у нас здесь образовалась голова и плечи. Вот первое плечо, вот голова, вот второе плечо. И данная голова и плечи плавно перешла фигуру уже нисходящий треугольник. И мы с вами отработали потенциал уже нисходящего треугольника который является его основанием. Дошли примерно до уровня 6500. Так вот, в том месте мы с вами отработали потенциал второй фигуры, головой и плечи, которая образовалась. И здесь мы отработали также потенциал второй фигуры, треугольника, который у нас образовался следом за первой фигурой. Это просто, друзья, наблюдение по фигурам. А теперь самое главное. Смотрите, сам фрактал. Делаю я шаблон баров. И я подставлю данный шаблон к окончанию первой волны. Теперь, друзья, смотрите, насколько данные фракталы похожи. То есть мы видим, опять же, совмещение двух фигур технического анализа в данном месте, потом пролив, потом мы видим нисходящий диапазон, даже с импульсом на повышение, который он здесь образовался. Здесь мы видим импульс на повышение, то есть выход за пределы диапазона. И здесь мы видим импульс на повышение, уже такой более массивный, за пределы данного диапазона. Потом мы видим ту же самую ситуацию. Даже смотрите, здесь у нас пролив, коррекция, пролив. Здесь у нас пролив, коррекция, пролив. Давайте я еще немножко повожу, чтобы вы поняли, насколько данные фракталы похожи. Вот, обратите внимание, что те же самые волны мы видим в данном месте. Те же самые волны мы видим в данном месте, и те же самые волны мы видим в данном месте. Здесь мы видим также тот же самый нисходящий диапазон и так далее. Но это еще не все. Теперь, друзья, обратите внимание на расстояние. Здесь мы берем, опять же, за основу данный нисходящий диапазон. То есть, с данного места у нас образовался отскок. И мы с вами меряем данное расстояние. То же самое мы меряем и здесь. То есть, вот у нас коррекция, отскок, движение вверх. Так вот, сравним эти два расстояния. Смотрите, здесь у нас сна прошла примерно 55%. Здесь у нас сна прошла примерно 52-53%. Столько же. Теперь давайте измерим данный отскок. Данный отскок. Здесь у нас примерно 80%, здесь у нас примерно 60%. Но 20% меньше. А теперь, друзья, давайте измерим данную коррекцию. То есть, смотрите, пролив, коррекция, пролив. Пролив, коррекция, пролив. Здесь у нас 20-25%, здесь у нас... 20-25%. То есть ситуации крайне-крайне-крайне похожи. И в чем вопрос? Смотрите. Что мы видели далее? После образования пролива, коррекции пролива. Вот отскок. Вот наше движение. Пролив, коррекция, пролив. И далее мы увидели сумасшедший пролив вниз. Но, друзья, с чем он был связан? Он был связан с коронавирусом. И в то время досталось всем рынкам, а не только биткоину. Допустим, это было у нас на золоте. Берем данный отрезок. Давайте его найдем. Вот. Март 2020 -го года. Опять же, сумасшедший пролив. То же самое у нас было на золоте. Давайте найдем. Вот, март 2020 -го года. Опять же, сумасшедший пролив. То есть, это непредвиденная, неожиданная для рынка ситуация. Но, друзья, еще один интересный момент. Как я уже говорил, на окончании данной первой волны у нас образовалась голова и плечи. Голова и плечи. А потенциал головы и плеч равен ее голове. Так вот, давайте отмерим данный потенциал. Вот, прямо при вас делаю. Давайте нарисую линии шеи, чтобы было более понятно. Расстояние головы до линии шеи. Теперь приравниваем это расстояние к выходу из линии шеи. Это у нас логарифический график. И мы получаем неожиданно тот самый потенциал корона-дампа. То есть та самая неожиданная, непредвиденная для всех ситуация на рынке криптовалют, коронавирус. И данный коронавирус отработал потенциал головы и плеч. Ровно. Согласитесь, ситуация такая очень странная. Хотелось бы отметить мне для вас данное наблюдение, просто чтобы вы над ней подумали. Итак, переходим к главному вопросу. Будет ли далее данный пролив похожий или нет? А мое мнение, конечно же, что нет, поскольку таких ситуаций с коронавирусом у нас сейчас в мире нет. И, естественно, все потенциалы у нас отработаны, если вдруг что. Если бы здесь данного пролива не было, то мы бы увидели совершенно адекватное движение в рамках 5 волновой структуры. То есть мы могли прямо отсюда пойти на повышение. И у нас бы э, волны выглядели вот таким вот образом. То есть все вполне адекватно. Но из-за пролива вторая волна получилась крайне длинной. Непредвиденные события, естественно, никто спрогнозировать не может. Они случаются внезапно. Так вот, не может быть такого, что непредвиденное событие вдруг оказалось предвиденным, и мы с вами здесь получили тот самый э, сумасшедший дамп. Вот к чему я веду. То есть вероятнее всего такого дампа не будет, и мы просто пойдем отсюда а на повышение уже по адекватной структуре рынка. Может быть, мы опустим еще немножко пониже, побукаем немножко людей, и только потом пойдем далее на повышение. Опять же, я верю в рост, я сказал, почему я верю в рост, я все это дело с вами проанализировал в прошлых видео, можете смотреть, оставлю видео в подсказках. Так вот, друзья, вот этим наблюдением я хотел с вами поделиться, буду продолжать искать различные закономерности, и мы с вами вместе над ними будем думать. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр, пишите в комментариях свое мнение насчет видео, пишите вашу обратную связь, ставьте лайки и подписывайтесь друзья. Всем желаю всего наилучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.